Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко, приветствую вас на моем канале. В этом видео расскажу, какой размер государственной пошлины предусмотрен за выдачу свидетельства о правильное наследство по закону и по завещанию, а также какие категории граждан освобождены от уплаты госпошлины. За выдачу свидетельства о правильное наследство необходимо оплатить госпошлину, а при обращении к нотариусу, занимающегося частной практикой, также оплатить услуги технического характера. В соответствии с пунктом 22 в части 1 статьи 333.24 Налогового кодекса за выдачу свидетельства о праве наследство по закону и по завещанию государственная пошлина уплачивается в следующих размерах. Детям, в том числе и усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя 0,3% стоимость наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей. Другим наследникам 0,6% стоимость наследуемого имущества, но не более 1 миллиона рублей. Пунктом 5 статьи 333.38 Налогового кодекса предусмотрены льготы при обращении за совершением материальных действий. Так от уплаты государственной пошлины освобождаются граждане за выдачу свидетельства о правильное наследство, при наследовании жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен этот дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом имуществе, если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 Наследники, не достигшие совершеннолетия к дню открытия наследства, а также лица, страдающие психическими расстройствами, над которыми в порядке определенным законодательством установлена опека, освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства о правильном наследстве, во всех случаях, независимо от вида наследственного имущества. Указанные размеры государственной пошлины и категории граждан, освобожденные от ее уплаты, предусмотрены налоговым кодексом.